Добро пожаловать, члены психдиспансера Немиркин. Мы надеемся, что у вас все хорошо, и вы находите время для ухода за собой. Давайте начнем. Вы сами себе злейший враг? Есть ли у вас большие надежды и цели на будущее, но вы обнаруживаете, что отстаете? Самосаботаж проявляется во многих формах и мешает вам получать от жизни то, что вы хотите. Но как мы можем перестать саботировать самих себя? Что же, вот пять способов. Краткое заявление об отказе от ответственности. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессиональной медицинской консультации, диагностики или лечения. Весь контент, содержащийся в этом видео, является только в общих информационных целях и не заменяет консультацию с вашим врачом или специалистом в области психического здоровья. Давайте начнем. Во-первых, переосмыслите свое душевное состояние. Когда вы получаете плохую оценку на тесте, что вы чувствуете? Вы осуждаете себя за то, что не знаете ответов, чувствуете, что вы недостаточно хороши. Психолог Джуди Хо разработала диаграмму, которая показывает, как ваша интерпретация события влияет на ваши чувства. В конечном счете это приводит к тому, как вы действуете. Сделав шаг назад и рассмотрев каждый компонент, вы сможете лучше найти различные причины, которые приводят к определенным действиям. Как только вы поймете эту цепную реакцию, вы сможете лучше найти способы изменить свой взгляд на ситуации. Возможно, вместо того, чтобы винить себя за плохую оценку, вы подумаете об этом с точки зрения того, что вы были недостаточно подготовлены и можете предпринять шаги, чтобы получить лучшую оценку в следующий раз. Это настрой на рост, который позволяет вам рассматривать неудачи как возможность учиться и развиваться, а не опускать руки. Во-вторых, работайте над своей самооценкой. Вы верите, что не заслуживаете того, чего хотите, что ваши надежды и мечты лучше передать кому-то другому? С самосаботажным мышлением у вас также может быть низкое чувство собственной значимости. Организационный психолог Кортни Акерман описала самооценку, как нашу склонность оценивать свои способности и то, как мы выполняем свои роли. Она обрисовывает в общих чертах то, что не определяет вашу ценность, что мы обычно высоко ценим. Такие вещи, как ваша работа, возраст, оценки или количество друзей среди многих других, не должны определять, как вы смотрите на себя и чего вы сможете достичь. Скорее, вы должны сосредоточиться на том, что делает вас счастливыми и то, что вы находите удовлетворяющим. Работа над тем, чего вы действительно хотите, а не над тем, чего от вас хочет общество. И поиск собственного смысла самооценки могут иметь большое значение. В-третьих, найдите сильную сеть поддержки. Время от времени вы обнаруживаете, что застреваете, что хотите пойти по определенному жизненному пути, но не знаете, с чего начать. Получение того, чего вы хотите от жизни, может показаться чрезвычайно сложным и практически невозможным в одиночку. Найти и окружить себя нужной группой людей, наставников и друзей, которые помогут вам поддержать вас, поможет вам развивайте сильную сеть поддержки. Если вы окажетесь в тупике, вам может быть легко остаться там. Вот почему важно найти правильных людей, которые понимают вашу ситуацию и помогут вам двигаться вперед. В-четвертых, сформулируйте свои цели и празднуйте маленькие победы. Вы обнаруживаете, что ставите перед собой большие цели, но никогда их не достигаете. Или, возможно, вы отталкиваете свои идеи так долго, как только можете. По словам психолога доктора Мелани Гринберг, одной из форм самосаботажа является прокрастинация. Иногда ваша потребность делать все правильно заставляет вас нервничать. Таким образом, вы откладываете свою задачу до последней минуты. Затем вы жертвуете качеством, чтобы сделать это. Это может помочь разнообразить ваши цели и отпраздновать ваши маленькие победы. Вместо того, чтобы браться за выполнение одного большого проекта одновременно, вы могли бы разбить свою большую цель на более мелкие цели и побаловать себя тем, что выполняете их по очереди, обучаясь по ходу дела. И это помогает развить установку на рост, которая позволяет вам больше сосредоточиться на самосовершенствовании и развитии своих навыков с течением времени, а не зацикливаться на общей картине. Празднование маленьких побед и возможности учиться может помочь мотивировать вас на достижение больших целей и сделать эти сложные задачи более выполнимыми. И номер пять. Поговори об этом. Считаете ли вы, что вам трудно сообщать о своих потребностях своим близким людям? Может быть невероятно трудно открыться другому человеку, однако вы можете чувствовать себя в ловушке, держа свои эмоции внутри. Когда вы замечаете, что начинаете заниматься самосаботажем, вам может помочь поговорить об этом с доверенным человеком. Рассказывать другому человеку о том, в каком поведении вы принимаете участие, может помочь отговорить вас от участия в нем. Так что поиск кого-то, кто выслушает и утешит вас, может помочь вам выбраться из саморазрушительной кроличьей норы. Как всегда, если вы обнаружите, что ваше самосаботажное поведение причиняет вам значительный вред, возможно, стоит обратиться к специалисту в области психического здоровья. Самосаботажное поведение может превратить вас в вашего злейшего врага. Эти тенденции может быть трудно распознать и лечить самостоятельно. Однако распознавание областей, требующих улучшения, и поиск подходящей сети поддержки помогут вам на вашем пути к самосовершенствованию. Вы нашли это видео полезным? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Не забудьте обратиться к квалифицированному специалисту, если вы обнаружите, что испытываете трудности. Обязательно поставьте лайк и поделитесь видео со всеми, кому оно принесет пользу. Обязательно подпишитесь на канал Немиркин и включите уведомления, чтобы быть в курсе наших загрузок. Супер спасибо за просмотр и следите за обновлениями для следующего видео. Увидимся в следующий раз.